Лицок возвращался с войны, от летящих по небу домов, от оскала душманской луны и от зла, что приходит само, от старлея, что классный мужик, Да как выпьет, так мать твою, так, От привычек, которыми жил, На войне, без которых никак. Малитёк возвращался с войны Тогда домашнему вкусу венца К байкам деда, к Эле старшины И афганским рассказам отца Эти вот боевые слова После водки сплошные бои Ну давай-ка, сынок, наливай Да добавь к нашим байкам свои Купаем. А что пил, да что пил С кем на марше потерял, С кем в разведку ходил Как воюют свои Как дерутся враги М -м -м, Много битв предстоит Нам, Господь, помоги э -эй. Крепко локти Поставим на стол И счастливый, что целый Живой Говорил он про это, про то Он рассказывал Много всего Он не пил над землей, над гудящими шпалами лет, он был ветром и был кораблем, он был вместе и батя и дед. это лучшая наша судьба, это наша единая суть. Всем подряд кодалась по зубам, ну а сами потом как-нибудь, что калашников, что ППШ, мужики, не об этом речь. Так устроена наша душа, ни врага, ни себя не беречь. Э -э -э. Вышел покурить на крыльцо, А над домом стояла звезда, говорила, Ага, ты был молодцом, но с войны не придешь никогда, Пусть еще молоко на губах. Местовые столбы Это общая наша судьба От рождения солдатами быть В этой жизни завернутый круг Он уходит в другие века Лучше этой работы, мой друг Нет на родине нашей пока И пускай будет нечем стрелять Даже нечем потом закусить Сила родная земля, не умея пощады просить. е, -е, -е, -е. -по -э -по. е, -е, -е. А лицо возвращался с войны От летящих по небу домов, От оскала чеченской луны И от зла, что приходит само. Остальные, что классный мужик Да в бою не берегся чудак От привычек, которыми жил На войне без которых никак На войне без которых никак И в Москве без которых На голом теле, а руки в солнце камуфляж. Вы так красиво загорели. Нам скажут девушки на пляже, а мы на них посмотрим гордо и отхлебнем немножко пива. К чему терпение рекорд? Любите нас, пока мы живы. Я сгоряча взмахну рукой И на пол выроню надежду. Судьба военного покроя Пускай несет сомнений между, А жизнь последний щелкнет строчкой И бросит головой с обрыва. Машите нам платочком Любите нас, пока мы живы Любите нас, пока мы живы Пока летят над морем брызги И ветер бегает по крыше Покуда пуль не слышно визга Пока мы чувствуем и дышим Пока деревья зеленяют народах вставших под разрывы Пока мы что-нибудь умеем Любите нас, пока мы живы Пока мы чувствуем и смеем Любите нас, пока мы живы Любите нас, пока мы живы Дымит забитый караван, Ствол остывает перегретый, Лежит вокруг страна Афган, В которой, блин, сплошное лето, А за холмом гудит броня, забрать на базу результаты. И так все славно у меня, И целы все мои ребята,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 Смотреть не хочется, но надо. В зеленке возле ведено, Колонна наша, и засада, Афгандовод да наоборот, их пули на моем металле, да спас дороги поворот, И результатом мы не стали, вот история тоже.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 Играет солнце отражение И вентилятор шевелит Бумажки, лопастей движением Я покурю и помолчу И жизнь идет, и я не старый И память снова подлечу А результат у Кандагара Где история вышла Сложная идея и был результат Жаль, что мирная жизнь слишком сложная Слишком сложно в ней все просчитать Жаль, что мирная жизнь невозможная Невозможно в ней все просчитать Дымит забитый караван Сюжет был грустным у кино офисов были я получил полковника ребята досрочно и на целых 20 дней не здорово не по пьяни, не по блатово почему начальников и как славно строю счастье не исчеркли далее чтоб браворный припев не поумнев при этом не накачал да что похоже и не поглобил <кх> хочу посвятить эту песню своей, своим знакомым которые служат военной разведке За окошком За окошком Осенние ветви, Ветер трогает мокрой рукой Я полковник Военный развед Берегущий ваш сон И покой Плещут ручки в столе Как патроны Боевая в графине вода И четыре Моих телефона в бой на подвиг готовы всегда, за спиною в пустыне Афгана, и блестящие пульс ветляки, я гляжу на заставку экрана, где на Петре мои мужики, там все было нормально и просто. Здесь душманы, тут мы, там союз, там мои лейтенантские звезды. По достоинству всем воздают. Там за спиной и Пушкин, и Гагарин, Большой театр Иисус Дальярбак. Страна родная, что берет и дарит, А я ее странный родной солдат. Дома смотрят веселые детки, Все гнетет на болевший вопрос, Что полковник военной разведки. Кроме славы домой ты принес, Ох, полковник разведки военной, Кто бы идею бы мне подложил, Как бы жизнь защитить во Вселенной и семье до получки дожить. Так устроена эта природа, Сколько криками свет не миссии, Гарь из пушкинского перехода. До сих пор в этом небе висит Я привык говорить осторожно Но поверьте уж на слово мне Эта жизнь без меня невозможна В нашей славной, нескучной стране Я выйду из тревожного списка После всех неудач и побед На дорогах разбитых российских, Ветры пылью замоют мой след но останутся буквами текстов мыслить точностью, четкостью фраз Мое имя, что вам неизвестно Разум мой, сохранивший всех вас Мое имя, что вам неизвестно Разум мой, сохранивший всех вас Там за спиной и Пушкин, и Гагарин Большой театр, Иисус, Дали, Арбат, страна родная, что берет и дарит, а я ее, странный родной солдат, а я ее, странный родной солдат, а я ее, странный родной солдат. Красивые и молодые Обеяны а дымом побед Покорты окали на Иран И будут награды сиять И волосы наши седые Когда мы вернемся с войны Под марши и крики «Ура!» Когда мы вернемся с войны нас встретят хлебами на блюде, нам громкие скажут слова, Как правильны мы и нужны, Мы были надежда из страны, Останем а нормальные люди. Нам и выпить вы и закусить Когда мы вернемся со войны Когда мы вернемся со войны Все девушки будут прекрасны Все женщины будут милы Доступны тихие не жены, мы будем их вечно любить, и черных, и белых, и красных, и утром, и ночью, и днем, когда мы вернемся со войны, А там высоко над землей. Над самой высокой улышкой, Кому и куда повезло В раю или, может, в аду Уйдя из разорванных тел Убитые наши братишки Внимательно и свысока Нас видят и слышат и ждут А мы похмелимся с утра На форме за что заштопаем дырки и снова суровый приказ, за родину в бой поведет, Но все же наступит пора, фуррождение там из Однажды когда-нибудь все, мы к ним непременно придем. Однажды когда-нибудь все мы к ним непременно придем. Войны, Когда мы вернемся с войны, Когда мы вернемся с войны, Когда мы вернемся с войны.